Друзья, в начале этого видео я хотел бы перед вами извиниться. Дело в том, что в последнем ролике в конце я обещал, что новым на канале будет новый выпуск проекта Horror анализ. Но, увы, у нас появились некоторые трудности по реализации и съемке анализа. Я обещаю, что в скором времени мы постараемся решить все проблемы, и как только ролик будет готов, он сразу же появится на канале. А пока давайте посмотрим это видео. Время, когда кино топер зарождалось, а вся съемка велась на плёночные камеры, совершить ошибку в кадре стоило очень дорого. Как в прямом, так и в переносном смысле. Hey, с вами я, Вас. И сегодня у нас довольно странное видео, по крайней мере, по названию оно сразу так кажется. Сегодня у нас так называемый голый челлендж. Суть которого заключается в том, что а, лицо которая собственно в кадре ну в моем случае вот это да ладно в этом видео я буду просто вас каким то образом развлекать при этом не используя никакого монтажа никаких спецэффектов так я вот думаю сейчас монтаж спецэффект это не одно и то же то есть 10 минут полной импровизации без склеек и без всяких дублей сложно по крайней мере для меня очень сложно то есть полностью сырые кадры. Так что отключаем музыку, вырубаем цветокоррекцию, ну и как бы вот так бы я перед вами сижу без всего. И при этом это видео наверное будет интереснее даже если я делаю так. вот так. Так что берем наш телефон и открываем, я чуть ли не сказал снова таймер, потому что я постоянно путаю таймер и секундомер. Я не знаю почему, ну почему-то вот так вот. Почему мне печаток пальцы никак не считывает? О! Часы открыли и вот секундомер. Я надеюсь, он сфокусировался. И насчет тары я должен нажать на старт. Давайте считать вместе. Один. Два. Два с половиной. Евдоким. Три. Упс, не попал. Три. И вот пошло видео с э, момента того, как я нажал на таймер. Нажал на секундомер. Я снова запутался, что это. Я вот сейчас перед вами должен сидеть и каким-то образом развлекать вот вас в течение... Вот кто мне там смотрит, я не знаю, конечно. Но вас, в общем-то, 10 минут. Сложно, очень для меня, да. Я эту фразу уже говорил. Но, понимаете, дело в том, что мы, ну как, я не могу говорить, конечно, за всех. Так не менее, на своем опыте одно так, приветствие блогер может записывать, но ну, мне так кажется, что все мы блогеры так делаем, одно приветствие мы можем записывать, а до начала мы можем записывать около, наверное, 10 дуб дублей. Просто поймите, вот есть у нас последний хоррор-анализ, я там выхожу из темноты якобы, как будто так, вах, темнота, я выхожу оттуда, и это, вот я сейчас нет, не утрирую, не преувеличиваю, я серьезно, вот чисто вот. Отвечаю, что вот это вот начало, когда я выходил, я перезаписывал больше десяти раз. Это вот, вот честное слово. Больше десяти раз. Я подхожу к камере, получается, говорю. а все вот эту вот я же не помню, что я там говорил. И потом получается, что... Я понимаю, что я что-то не то говорю. Где-то у меня не по тексту я иду, где-то я что-то сделал не так. Да, я что-то мог делать, пока шел. Я мог двигаться к камере и делать что-то не так. И я понимаю, что ну что-то не то. И приходилось уходить обратно, приходить обратно к камере. И потом слово уходить перезаписывать. Вот так вот дубль за дублем. И дай бог, что там с 15 дубля это все получилось. Что вам. чем вас развлекать, я даже не знаю. Вот смотрите, там у меня есть вот мой фон Скажем так а, Значит там есть Там есть что-то интересное По крайней мере мне так кажется И по-моему мне как-то свет не очень освещает А не, нормально Что а, у тут есть Давайте посмотрим а, Вау, уже прошло две минуты Я что-то даже не заметил Ну а, Так, у нас здесь есть О, кстати Сейчас покажу вот такое вот эмоджи мне пришло недавно. А, последнее видео же было у нас читаем по эмоджи. И именно в нем я хотел произойти эту подушечку. Но дело в том, что она ко мне пришла буквально три дня назад, если мне память не изменяет. А, в последнее время у меня забита голова другим неважно чем ютубом а, тоже не переживайте я уже даже не помню когда мне пришла вот эта вот чудесная подушечка ее я заказывал на алиэкспресс как бы потому что у нас в Минске а как мне кажется никак не, как, не как мне кажется, а, вот по моему очень мало магазинов где они продаются вот именно такие эмоджи вот как в ВК, ВК эмоджи и то есть и, либо если они продаются то они стоят дофига и вот, к примеру, вот это, она была мне подарена, тоже, я не знаю, ее приобретали, но она, вот видите, она больше, чем вот это вот. И дело в том, что вот я ее хотел еще показать, вот ждал, пока она придет, но что-то я думаю, что я буду ждать, конечно, надо видео снимать. И вот, к моменту выхода ролика, читаем про эмоджи. Я уже забыл что я там говорил вначале. вот видите, я не могу, потому что говорить уже задолго. Ээээ, без нарезки, круто, монтажный, без какой-то монтажной нарезки. И вот мне пошла эта подушка, короче, она классная, крутая, она смеется, <г� -г�> <г� -г�> да, прикольно. А, ну, в принципе, можем музыку навернуть в кадре, если я заиграла музыка, значит хорошо, значит мы нарушаем чуть-чуть этот челлендж. Если она не заиграла, это значит нельзя. А, так, смотрите что еще есть Моя любимая, которую вы уже видели в прошлом видео Это вот Кокусонок я его называю Он классный очень вот, Он мягкий, он они в принципе все мягкие Ну, это мне больше всего нравится Эмоджинка Так Вот вы видите там у меня отделка из Оранжевая, но в кадр я его заб... начал, снимать, сейчас забыл а, Закинуть дальше, чтобы его не было видно в кадре, Но тоже неплохо оно так смотрится ну типа ставим подушечку на место, тут меня есть а, игры от PlayStation 3, а, там геймпады, уважаемый мистер Филин, он там сидит, он может себе это позволить, ясно? Ваш пей, там у меня есть петух пафнуть и миньон. А, тут, вот, кстати, ребят, вот эти вот книжки, одну возьму, а, вот это вот, к примеру, это комиксы в сферном переплете, у него даже, кстати, 16 плюс возрастной рейтинг, то есть, понимаете, мне можно, вам, если вам нет 16, нельзя, так сказали, на книге, и вот получается... Как-то Это ну, очень наигранно выглядело, что я так изменялся. Да не наигранно должна была быть это. Да и я не пытаюсь играть на камеру, так сказать. Хотя сейчас после этого было очень тупо, да? А, неважно. важно. Ну, забыли. Вот это вот комиксы в Свердном переплете. Они написаны очень качественно, то есть они очень крутые, во-первых. И очень интересные. И вот я вам советую, если вот вы где-нибудь видите в своем городе... Ну, что начало... Меня еще она сдулась тут чуть-чуть я вижу за книжка это все видите такие комиксы таком вот в твердом переплете то советую купить очень интересно а, не буду ставить уже у меня тут есть еще у, у меня есть тут муляжик микрофона это вот конкретно выполнено во всех скажем так а традициях микрофон на. Сколько время слава? О, да кляньте, я с вами уже тут а, разговор разговариваю целых 6 минут. Так, и вот получается, этот микрофон полностью выполнен под настоящий микрофон шур. А еще умею делать так. Как лепс. Я так три микрофоны разбил. Пока что ты. А, кстати, насчет Лепса, я недавно, на 22 марта, ходил на его концерт в Минске. И, ребята, просто словами не передать, как круто. Это, это просто мощнейшая энергетика, понимаете? То есть там... Ну, слова Я вот до сих пор рассказываю, мне мораль тут по коже, потому что это вот просто воспоминания самые приятные на последнее время. А, понимаете, что... Я хотел очень сходить в семнадцатом году на Лепс, потому что вот кто не знает, того произвещаю, а кто знает, тот знает, скажем так. А, мой же самый любимый исполнитель Григорий Викторович Лепс. И вот просто посещу, посетить его концерт был для меня чем-то вау. И как я был счастлив, знаете, как он поет, я счастливый как никто. И вот, вот я был счастливый как никто, когда попал на его концерт. И знаете, ребята, если вдруг у вас ваш любимый исполнитель будет давать концерт в вашем городе. Я вам просто заставляю покупать лет. Если вы думаете покупать или не покупать, покупайте. Потому что те эмоции, которые вы получите после а, посещения концерта вашего любимого исполнителя, это просто бесценно. Это я серьезно говорю. Это просто бесценно. А, так, что вам такого рассказать. Кстати, Хор! О, как это слово, сложно? Для меня, потому что я, как человек, который может можно сказать букву Это <с, into löge> для меня просто испытание каждый выпуск сказать Хорроранализ За Хорронализа Я обещал, что я уже сказал это в начале видео Извинился, так сказать и вот повторюсь еще раз Почему хорроанализ перенесся... Понимаете, дело в том что... Мы сейчас ведем переговоры по аренде помещения локации, где надо отснять там очень важный момент э, в этом видео. И дело в том что, что я не знаю, как то путаю арендаторы, это я, да, а человек дает человек да, вариант, так, Вот человек, который мне должен отписаться по аренде помещения и по времени и стоимости, он что-то прочитал, там он мне не ответили, и все. Два дня назад э, мне должны были ответить, и, и так никто не ответил по этому вопросу. И вот мы ждем, и если вот еще день-два никто нам не ответит, мы будем искать новую локацию. Вот так вот, ребят. Я очень, правда, хочу снять новый хор-анализ, даже еще один выпуск я вот хочу отснять. Есть там идеи некоторые. Вот, мы пытаемся это сделать, потому что уже вот это... Уж сколько времени пошло? Ух ты, 9 минут, нифига себе! Гляньте, ребят, как мы с вами так вот душевно, по-братски, тут трендим, ну. А, понимаете, хочется снять анализ правда, честно слово. И ну, мы будем стараться, даже если мы не сможем найти локацию правильно, мы обязательно сняем анализ. Отвечаю. в любом случае, он выйдет в этом месяце. Отвечаю. Ну, вот такие вот дела, ребят, надеюсь, это видео, конечно, не все, наверное, понравится, потому что мы вот с вами просто тут трендим а, 10 минут, даже больше, ну, там, начало, понятное дело, ну, ой, как у меня сейчас голос, как оно, понятное дело, оно такое, для тех, кто любит домашний, уй, скажем так, и по, о, 57, 58, 59, 10, ой, блин. Я вылетел с таймера Где он там? Вот, вот, ребяточки, вот 10 минут Мы с вами вели Разговоры без всякого Монтажа Ну что ж, ребят, надеюсь вам понравилось это видео, я там уже сказал это, да? Ну, ничего страшного, я еще раз повторюсь Я надеюсь, что вам и снова повторилось Короче, если видео это вам понравилось То обязательно влепите ему лайк И если еще не подписаны То обязательно Просто вот надо, так филин говорит, подпишитесь на канал. Следующим роликом, я надеюсь, будет все-таки хоррор-анализ, хотя я в прошлом, вот видите, сказал видео, что он будет, но не получилось, увы. Если не получится, то мы делаем еще одно какое-то видео, но хоррор-анализ мы, естественно, не закрываем. Этот на канале будет, он только появлять, он только набирает обороты. вот Только наше на начало его. Хоррор-анализ будет обязательно. Может быть... К концу этого месяца, если мы его там затянем, но он будет. Сколько раз я сказал будет? Почитайте, пожалуйста, и напишите в комментарии. А огромное спасибо. Всем удачи. Пока.